Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости канала. Я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем канале. Я продолжаю записывать обучающие видеоролики о программе для одноклассников ОК Сендер. Как я уже говорил в первом ролике, OkSender Сендер регулярно обновляется, и последнее обновление программы добавило в развитый функционал программы еще больше новых интересных и полезных действий. В этом ролике я расскажу о блоке Парсер парсер или сбор целевой аудитории. От эффективности проведения этого действия зависит результативность вашей рекламной кампании, то есть насколько качественно и правильно вы отберете свою целевую аудиторию, насколько вы правильно подберете места для рекламы своих продуктов и услуг. От этого будет зависеть эффективность вашей рекламной кампании. Парсер обновленной версии Okasender очень порадовал. Сейчас можно однозначно сказать, что собирать можно все. Что-то похожее или аналогичное по возможностям парсера Okasender я в другом софте даже близко ничего не верил. Итак, я переключаюсь на окно удаленного компьютера и расскажу об основных действиях Парсер. Но теми действиями, которыми будем пользоваться наиболее активно мы. Как я уже говорил, что разобравшись с одним действием, которое выполняет программа, по аналогии вы выполните и все другие действия. Плюс на YouTube, опять же, как я говорил в первом ролике на канале разработчика Дмитрия, есть все видеоуроки пользованию программой. Кассандр. Прежде чем рассказывать о парсере, дам один уже такой практический совет, то с чем столкнулись мои администраторы. При запуске программы, то есть когда вы выполняете двукратный щелчок, либо запускаете от имени администратора, как делаем мы, не надо спешить. В зависимости от скорости вашего интернета, в зависимости от производительности вашего компьютера, программе потребуется несколько секунд, прежде чем вы увидите окно программы. Не надо думать, что вы сделали что-то не то. Скорее всего, программа проверяет ваш лицензионный ключ. И только после этого начинает работать. Вот с этим столкнулись, об этом у меня спрашивали, поэтому должен вас предупредить. Итак, с чего же мы начнем? Парсер пользователей. Сейчас эта функция изменилась до неузнаваемости. На данный момент в вот версии программы 1.6 можно собирать пользователей по всем критериям, которые поддерживаются одноклассники. Я сейчас запущу одноклассников наш рабочий профиль. Войду в режим поиска. Искать буду, естественно, людей выставлю нужные мне параметры для отбора ну например пол женский возраст от 28 до 38 лет город воронеж и так далее то есть можно установить все критерии поиска которые поддерживаются сейчас одноклассниками ну например школу выбрать нужную вам и чтобы собрать вот этих отобранных 41 человек мне требуется выполнить очень простое действие я копирую адресную строку на страничку с отобранными по критериям заданные мной пользователей копирую и вставляю на страничку поиска пользователей в программе ока Сендер включаю действие использовать критерии для поиска и вставляю строчку можно включить дополнительные проверки на открытую личную стену проверить на находится ли человек онлайн причем еще можно отобрать людей которые находятся онлайн с телефона либо с персонального компьютера ну, в зависимости от ваших целей нажимаем на кнопочку начать поиск пошел «Сбор пользователей, соответствующих заданным критериям». Я нажму «Стоп». Конечно, вы можете указать, какое количество людей вы хотите собрать, у меня указано 55. На страничке парсера пользователей вы можете отказаться от сбора по критериям, для того, чтобы поиск прошел значительно быстрее. Но в этом случае, конечно, вы будете собирать людей без заданных критериев. Это, естественно, не очень хорошо. С моей точки зрения, вообще неправильно. Данное действие сделано для тех, кто куда-то спешит. Мы никуда не спешим. У нас достаточно длинный рабочий день, как я уже говорил. Поэтому включать режим без критериев ну, не вижу никакого смысла а что можно делать с собранной целевой аудитории ее можно сохранить в текстовый файл придумать название для этого файла выбрать папочку хранения и сохранить в дальнейшем собранную целевую аудиторию можно сегментировать и загружать в нужные действия программы в гулялку в инвайтер в рассылку и так далее но у нас на компьютере и так достаточно много файлов поэтому чтобы не загромождать Плюс программа все-таки работает с одного аккаунта. Собранную целевую аудиторию можно сразу же переносить, ну, например, в любое действие, которое программа выполняет на целевой аудитории. Ну, например, в рассылку. Переходим в рассылку и говорю «Взять из парсера». И автоматически собранные пользователи переносятся у меня в раздел «Рассылки». Я считаю, что так проще и быстрее работать. Конечно, очень востребованное действие – это «Парсер Групп». Наиболее часто, что делают в социальной сети, это размещают какую-то рекламу в группах. «Окосендер» благодаря функции «Парсер Групп» позволяет вам собрать нужные вам группы по критериям. На страничке «Настройка парсера» вы прописываете ключевые слова, по которым будут отбираться группы. Я сейчас прописал только одно ключевое слово «Инвестиции». Ну Давайте напишу еще одно слово «Доход». Вы можете написать нужное количество вам слов, указать, какое количество групп собирается с одного слова, указать количество участников в группе нужная вам критерия от поиска. Можно отобрать группы нужные вам страны и даже из нужного вам города. Можно отбирать либо группы, либо страницы, либо собирать все вместе. И, конечно, очень важное действие – это проверять, открыта ли стена у этой группы. Как вы знаете, если стена открыта, то можно без всяких проблем размещать свою информацию на стене группы, что наиболее часто и делается при рассылке по группе. Итак, я указал настройки для парсера, нажимаю на кнопочку «Начать» и начинается сбор моих групп. Так как у меня достаточно много критериев, настройки и особенно стоит проверка на открытую стену программа работает может быть не очень быстро плюс у меня достаточно большие задержки в настройках при парсере. но группы собираются опять же не буду мучить нажму топ с результатами поступаем аналогично либо сохраняем текстовый файл если вы собираете какие-то громадные базы либо просто-напросто переносим взять из парсера другие действия программы указ OK центр что мне еще очень понравилось, так как моя специфика это видео, мне очень понравилась возможность собирать видео. Для чего? Для того, чтобы комментировать эти ролики, практически всегда комментарии под роликами читаются. Люди хотят узнавать мнение других людей о просмотренном материале. Поэтому комментирование видеороликов – это очень хорошее место, хорошая возможность для того, чтобы грамотно рекламировать вас, ваши услуги. Настройка сбора видео очень простая. Переходим опять же на страничку настройки, пишем ключевое слово, по которому вы хотите отбирать видео. Опять же, количество искомых или собираемых роликов можно указать критерии по длительности и по качеству загруженного видео. Я этого делать не буду, нажимаю просто на кнопочку старт и на страничке результаты я вот уже вижу собранные ролики по ключевому запросу. Доход можно собирать друзей из профиля указывая какие-то критерии для того, чтобы работать именно с друзьями. Можно собирать стены групп, можно собирать комментарии из групп, что тоже очень актуально с моей точки зрения. Мне очень понравилась возможность собирать аудиторию по классам, по какому-то, для какой-то записи. Здесь вы просто размещаете ссылку на запись. И мне очень понравилось, что есть возможность собирать ваших гостей. То есть людей, которые зашли на вашу страничку, которые собираются в разделе гости вы их можете отобрать причем отобрать можно по критериям критерии отбора доступны на, на страничке настройки поиска и затем уже вот по гостям по аудитории которая почему-то заинтересовалась вами можно уже проводить какие-то рекламные действия ну, например те же самые рассылки либо например приглашение в друзья либо приглашение в группу вероятность того что люди будут откликаться раз они чем-то заинтересовались при наличии конечно хорошо оформленной вашей страницы а здесь уже будет значительно велика вот основные возможности обновленного парсера ока OK сендер еще раз повторюсь на ю если вы в поиске youtube наберете ока OK сендер прям по-русски вы найдете канал дмитрия и здесь будут видеоролики по программам, которые разрабатывает и выпускает Дмитрий, в том числе отдельный плейлист по программе ОкаСендер, 56 видео, пожалуйста, смотрите, получите очень полезную ценную информацию по работе с программой и социальной сетью Одноклассники в целом. Большое всем спасибо. Запишу еще один ролик по программе ОкаСендер. Я расскажу о рассылках и возможно расскажу еще об инвайтере потому что продвигать бизнес сейчас все социальные сети требуют либо через группу либо через паблик поэтому должен быть инструмент по правильному приглашению или раскрутке группы вот этот инструмент есть он и называется инвайтер большое всем спасибо с вами был Игорь Черноусов.